Здравствуйте! Сегодня я хочу показать черенки нашей герою. Нарастили уже корешки, видите? Вот такие. Здесь 4 сантиметра этот корешок. Этот у нас уже 2 сантиметра. На другой детке ничего нет. И следующий черенок здесь уже около 3 сантиметров. Корешки. Видите, такие борода здесь вот. Вот здесь вот такие волосинки, как бы, которыми прихватываются. Они стояли рядом и вот так вот, вот даже прихватились были. Вот. Ну, это состояние наших уже выросших деток я вам показываю. И сегодня начало следующего эксперимента. Вот мне пришлось срезать четыре, черен, ну, два цветоноса с орхидеей. Орхидея с очень-очень слабой корневой системой досталась мне и э, уже цветы мигом увяли. Дальше цветоносы уже там бы не были, они просто засохли. Вот я их срезала, получила 4 череш, черенка. вот Поснимала по одной э, чешуйке, с одной, вернее по чешуйке с одной почки. И обработала эту почечку. То есть помазала срез чешуйки, ранку на чешуйке. И саму почечку слегка помазала с такининовой пастой. Вот сегодня 30 июня 2016 года я ставлю эти черенки на выгонку. Что получится, естественно, я не знаю. Но на улице тепло, возможно, появление деток. Что я в прошлый раз для этого делала? И сейчас делаю то же самое. Итак, налила здесь около двух сантиметров, до двух сантиметров воды кипяченой. Как я и говорила, срезала эти черенки, нарезала по две-три почки. Вот на этом черенке две почки, на этом вот три почки. Эта почка из в общем, три почки вы видите, две почки сняты чешуйки, и одна из них обработана пастой. Ставлю в воду кипяченую. Вот все эти череночки. Так. Сюда же добавляю таблетку. Активирована вот, видите, таблетка, активирована вугле. Ничего не нужно делать. Просто бросили в воду. Вот видно таблетку. Ставлю герои предыдущих серий наших. Сюда же. Вот так. И вот так слегка. Видите, не плотно прикрыла крышкой. Вот в таком состоянии все это будет на подоконнике на светлом теплом месте. Приблизительно недели через э, две мы уже должны увидеть набухшие, хорошо набухшие почки и начинающее развитие детки. Ну, это если все удачно сложится. Итак, до следующих наблюдений. До свидания. Подписывайтесь на мой канал.